Друзья, всем привет! С вами Санек. Сегодня еще один интересный тракторок. Человек прислал на WhatsApp коротенькое видео, фоточки. Вот. Говорит, что тракторок сделал его отец. Значит, что в нем? Двигатель 01 ВАЗовский, КПП ВАЗ, КПП ГАЗ, раздатка ГАЗ-69 если я не ошибаюсь, мужики, мосты уаз, уазовские, вот, так что, пожалуйста, посмотрите, зацените. Вот такое, друзья, коротенькое видео, хотелось бы больше, но Сергей, если я не ошибаюсь, говорит, что у его отца есть свой канал на ютубе. Кому интересна данная техника, можете пройти по ссылочке, я ее закреплю в комментарии, чтобы вы там не искали, а вот сразу она на виду была. Можете пройти по ссылочке. Канал, там всего 4 подписчика, скорее всего он даже в рекомендации никуда не попадает. Вот. Поэтому мало там просмотров. Можете перейти по ссылке, посмотреть другие видосы, там есть и подлиннее, в работе. Задать человеку вопросы, возможно он на них ответит. Вот. Возможно снимет более детальный, более подробный обзорчик И обязательно подпишитесь на человека Чтобы его техника все-таки попадала в рекомендации Ютуба И другие могли все это дело посмотреть И комментарии, мужики Обязательно у человека оставляйте комментарии Под всеми видосами Это ему очень поможет Ладно, всем пока, с вами был Санек. Хотите показать свою технику, присылайте, будем делиться любую, без разницы, даже сколоченную э из досок. Все, скоро увидимся.